Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн Трекер. С Деймсом мы продолжаем, продолжаем. Я думаю, у нас уже финальная часть аниматроников. Короче, мне подскали, что нужно включить воду вот здесь вот, чтобы, блять, я потерялся. Спид, давай быстрее. чтобы выманить аниматроника. Он пойдет куда, а мы пойдем обратно. И таким вот, он, видите, пошел и не один даже. Таким образом мы сможем пробраться в комнату, и он не будет нам мешать. Но главное не сильно бегать и не шуметь, чтобы нас скот не услышал. Вон он пошел. Но у меня в правом ухе еще один ходит. Ага, вот пошел куда. Ну вот только не <Слышко> да как ты меня увидел, мусор. Вот я всю жизнь любил котов, теперь не очень люблю. Ну ч, попытка номер опять. Какая-то, не знаю. Прячься. Идет? Идет Все, тихонько ждем И просто Нам нужно пробраться туда, в архив Чего? Мы пробираемся в архив и мы типа, победили Вот не точно Давай, давай, иди Пингвинен хромой Тихонько Так, чтобы не привлекать внимание кота Главное не бегать. Потому что если мы бегаем, кот нас слышит. Давай. Нет. И где? Блядь. Блять. Да. Игра затянулась, Бишоп, и ты играешь не по Попаем. правилам. Я не могу позволить тебе уйти с этими документами. Тихо. Знаешь, эта кошка напоминает мне мою... А это, это у кого пойду. то что я сделал с этим ублюдком не вернуло мне спокойствие и тогда я понял что должен наказать тебя за то что ты его упустил я понял мы Короче, не поймали мои игрушки недостаточно хороши хотя почему бы не повысить те записки мощности? что мы читали те записки что мы Прощай, читали бишоп. мы Было не смогли а... с тобой. Мы не смогли спасти его жену Ой, не смогли Поймать вора Пиздец, а что делать? <сёк> У какого-то аниматроника Сзади карта У какого? Ну, я думаю, это финал а, там еще сидит один Все-таки сидит Блять, ну это задача Где найти этого аниматроника, у которого карточка на спине Тихонько Дверь закрыта. Не понимаю. А куда все делись? Почему так темно? О, пизда. Остановился. Но no Тейл. Собака отпустила хвост. Хорошо. Надо найти ту комнату с плиткой, где стоял аниматроник. Бля, я слишком близко к экрану. Там еще стулья какие-то были. Мое время вышло, да? Видать, мое время вышло. Я не успел. Бен Бэм -Кью. Не Бен Кью, а Бэм -Кью. А хуй его знает. Какие-то непонятные крики мне. Мне нужно найти аниматроника. У которого ключ-карта сзади. где его взять. Ну, оно сейчас уже не страшно. Ну, так, немножко. Куда он делся. А, стоит. Бля, ну так камера моргает. Там еще и плитка какая-то странная. ЗВОНОК угу. ЗВОНОК Бэтмен, Бэтмен, спаси меня! Я был уверен, что это где-то здесь. Может, допросный? О, точно. Похоже, это ключ карта от какой-то двери. Может выходной? Блядь, где Твою мать, не та карта. А какая? Так, пропали аниматроники. Здесь больше нету дверей. Что происходит? БЛЯТЬ! Ебаный в рот! На сове. Только от какой это двери? Мы же везде уже были. Думаю, они сразу ходят. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Батарейка. Батарейка для чего? А, подожди-ка. Я, кажется, понял, какой двери. Уже дальше по коридору была дверь. Да? Нет, ни хера. Давай-ка в кабинет к Бену. Планшет зарядим. Это не Бена. Вот Бена. И под столб. Короче, надо подумать. Сейчас планшет зарядится. Я думаю, на паузу это быстро сделаю. И мы посмотрим вообще, какую дверь нам надо. Короче, планшет немножко зарядили. Погнали дальше. Он мне вообще что-нибудь покажет или нет? Нет, он просто показывает, где я нахожусь. Все. Я так понимаю, вся мощность пошла на аниматроников, правильно? А где они делись? Где аниматроники? Это кот. Блять! Ебаный в рот! Нихуя себе кот! А может карта просто в принципе должна быть на аниматронике. Не обязательно на этом. Вообще на любом. Или нет? Ах ты А чего ты меня не трогаешь? Мяу-мяу, мазафака А чего он меня не трогает? Устал, типа? А, он выключился? Лол, что? Почему он выключился? Давай, эту карту возьмем Совы? Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. А, они по очереди включаются. Получается, моя ключ-карта будет на волке, да? хера да -да -да. и как быть Опа, хорош С фонариком появился Хорошо Никого нету А, блядь, он включился Да ладно Блядь, это очень сложно Короче, надо просто вот так вот бегать И искать, короче На каком аниматронике? Ну да Вот так я убежал. Короче, но ну будем пытаться, будем мучиться, будем пробовать. Я ни секунды не вырежу из этого дерьма. Где ты там, волк ебучий? Сюда. Покажи мне, что сзади тебя. О, значит, Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Возможно. А, она а тебе нету? Пошли пробовать? Твою мать! Не Нет. Так, а Конечно, блядь, не так все просто. Теперь ждем, пока волк пойдет, нам нужен котик. Опа. Похоже, это ключ карта от какой-то двери. А вот это, возможно, то, что нам надо. Да? Да! Мы сделали это. Фу, блядь. А ты никого ху не хочешь вызвать туда, чтобы там типа что-то сделали, что-то убрали, перебрали? Еще. Говорит, привет, бишоп. Hypertrain, last level allean. Получено достижение, это конец с вопросиком. Ну, я так понимаю, нас ждет вторая часть наших аниматроников. И, возможно, мы там тоже будем играть за Бишопа. Все, что угодно может быть. Разработчики, авторы, разработчики. Last level allein, hypertrain. Что ж, мне очень понравилось, было очень круто. Я не думал, что мы так быстро пройдем. Типа, я думал, я буду очень долго бегать. И, Но финал получился такой. Сложно непонятный Но круто Эмоции максимально классные были Я много раз кричал, И это Это офигенно Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал Комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям Делитесь впечатлениями в комментариях Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени и суток И благодарю за просмотр До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока